Мама будет смотреть, где отпекить, а по телеку Я пойдем вон там с пирамидами. Улыбнитесь. Алеха, помоши маме ручкой. В Египет снег выпал, блять буду. В Египет не ездим. Диана уже все пирамиды вот выибал. Это финкс! А Финк. модель третий день за поезд пирамиды разговаривает. Ну, давай. Давай, так. Ну обними ее. Вот так вот! Мама, я знаю, что это кошка. Это вот так, обними кошка. ее. Египетка, кошка. Смотри! смотри. На не смотри! Улыбнись, Раста! Сюда Бука! есть хочет! Есть хочешь? Да! О, Бука О! какая! Лариска назовешь. Ну он есть, я водя, я водила. Мы на печень вчера ставили фотку, классно получилось. это. О, баба Он и думает, да ты когда приедешь, вот твои фотки будешь показывать, у тебя все дети скажут. Сега, слышишь что? Он видит то, что я буду выглядеть идиотом, когда у меня все в классе узнают, чтобы меня не рисовали там киса какая-то! Она а -а -а -а. Нарисована! Девочка, вчера девочкам эти бабочки. За это еще там много их кого рисуют. Не, она красивая. Она на на щеке. Прикольно нарисовала? Пойдем. А смотри, здесь есть, 2 градуса, есть. а там 5. Да не Идем есть. Пошли есть. Не надо, ничего не будем вырисовать. Пойдем. Ну не хочет и не надо. Пошли, есть, поедим и всё.